Что касается сланцевой нефти. Ну, давайте мы подождем, когда американцы тратят деньги на новые технологии по добыче сланцевой нефти. А потом мы у них цап -царап. Посмотрим, вообще мы заинтересованы в этом сегодня или нет. Забрали! Забрали! Пештей сто! Понятно, понятно, забрал. Mm -hmm. Я ничего не скажешь. Вы не кажете, забрал, я кажу, забрал. А это?